Okay. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Екатерина. ...嗎? Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня со мной вы были предельно откровенны. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. А -а -а. -о -о -о. С кем вы пришли? Я пришла со своими подругами. Это Елена и Наталья. Очень приятно. Ну, чтобы у вас получили, да, давайте посмотрим. <encontacci> да. Екатерина, 35 лет. Работает экономистом в бюджетной сфере в Брянске. Катается на коньках, читает современную литературу, гордится тем, что никогда в своей жизни не была содержанкой. Выйдет замуж за того, кто готов превратить жизнь любимой женщины в сказку. Муж Екатерина был против рождения ребенка. Когда она подала на развод, начал делить ложки и вилки. Надеется, что с Евгением она испытает счастье материнство. Вы гордитесь, что никогда не были ни у кого содержанки. Да, я говорю, что в этой жизни добилась всего сама. Это значит, как у классика. Я взяток не беру. А ему отвечает, как бы вам давали, а бы не брали. Это одна история. А Мы вы предлагали тоже? взятки? Нет, не взятки, а на содержание. Я, я, я всегда была очень успешной девочкой. Я очень на, рано начала работать, поэтому... Рано ну, как? где-то 17 лет. Я училась, одновременно работала. Поэтому, да, я горжусь этим. И с тех пор стали мечтать, чтобы мужчина превратил в вашу жизнь в сказку. Прямо, не, всегда не, хотелось, всегда. Да, не всегда хотелось чувствовать какую-то опору, защиту. Она, она вот, кстати, вот в психологии очень хорошо посмотрела. Ну, правда. правда. Катюш, вот смотрите, вы вышли замуж. Все вас отговаривали. Все говорили, не ходи туда, не ходи с ним, он плохой. — Люблю и могу. — Да, потому что вышла замуж. — Сколько лет было? — 23 года. Мы прожили 10 лет вместе. Начинали тоже все с нуля. Ничего не было у нас. Родители ни его, ни мои, не могли нам ничем помочь. Но зато были общие планы. Были какие-то месяцы совместные. Десять лет вы жили, развивались. деток точно не родили. Почему он не хотел детей? Ну, когда мы поженились, когда у нас ничего не было, я хотела создать такой плацдарм, чтобы начать с чего-то. Мне пришлось закончить институт. Я хотела, чтобы я могла своему ребенку что-то дать. А вы ему об этом говорили, а он все равно, может быть, на остальном. Чем... Как-то как Этого не было никогда. Не нет, э, и то есть решающего принятие решения, когда я приняла решение, что мы должны развестись, стало то, что он не хотел быть. Я не могу ответить нарекать, понимаешь, если вы только вы одна рассказали такую историю. Вы вот пока ничего не было, были счастливы, у вас была общая идея купить квартиру, машину, положить деньги на счет. И вдруг бац это все появляется. А? И дальше люди разводятся, хотя, казалось бы, живи, не хочу, вот все у тебя есть для того, чтобы теперь как раз родить ребенка. Да, да казалось как... бы, что да, вот настолько на И вы в это время разбегаетесь, вот как вам? А Нет, я думаю, знаете, этот человек от меня очень сильно отдалился, мы стали совершенно чужими людьми, вернее, я себя чувствовала чужим человеком, у нас уже не было общих планов, мечтаний каких-то, ему было неинтересно все, что связано со мной, появились какие-то свои компании, друзья. У не было, там. потому что лучшие годы. У меня когда все э, в молодости успевается, и детки рождаются, и как-то квартиры покупаешь и, и строится все, и вы вдвоем имеете и здоровье, и желание, и, и не один ребенок рождается. Вы пропустили тот второй Вот как вы считаете, девчонки, а есть ли способ мужчин, который не хочет детей в семье, а убедить? Никого не могу дождать. Послушай, сколько здесь было женщин, которые хитростью, ну в кавычках, да, беременели, потом рассказывали, что вопреки нежеланию мужа она все-таки родила, сказал, что иначе не будет проблем, он тогда лучше и родить. И эти браки тоже распадают. Мужчина, если хочет вас, тогда может быть ваших детей вами, да? от предыдущих мужчин. А и что, тогда раньше возводить надо было? Ну, потому что раньше строит, Потому раньше думала, вот не сейчас, не сейчас. А потом он сказал, а что мне, в общем-то, от этой женщины нужно? А вот, все девчонки нас смотрят, как говорится, тема такая глуподневная. А и что, значит, если ребеночка в течение года не получаешь, ну не хочет, значит, надо разводиться. Ну Кстати, не годы, не в да, год, да. не ну, Пожили 10, да. лет, принять, я ходил, 10 лет, и приняли 10 лет. Все, нам нужно обдувать, двести. У меня был специалист, чтобы... Я мать, я... уже поняла, что все, дальше будет только хоза, а Он что принимал-то? Она, похоже, и за квартир принимала, и стоячий. Нет, там вообще, вообще в дальше принимала. Ужас, кошмарный. Очень хитростью вы не хотели. Да, я считаю, что это не нужно удержать мужчину ребенком. Я хочу, чтобы ребенок был жарный. Ребенок был развод, когда он стал вели чашки-ножки. Да, да, да. Была да, очень да. красивая история. Он начал шантажировать с меня, там переписывали еще номера на бытовой технике. И вообще, мне это было смешно смотреть. Я никогда не думала, что прожив 10 лет... Ну, что а чем он шантажировал? Через 2 минуты. Все? Я сама... Я сама собрала ему приданное. Я купила ему квартиру, отдала машину, всю мебель практически, что он не И пожелала, мыла его хорошие. Молодец. Избавилась от всего это не помогает, я тоже это делала, толку никакого нет. До сих пор ходит и кост вот. сосет. Не, дорогая, нет. Вот отрезала, и ничего шантажистом давать нельзя. Запомни. Совершенно не вы срочно, срочно договариваетесь в новых отношениях о том, что у вас там будет в происходить. Я считаю, прекрасный выбор 4 графика, или вы сейчас смущаетесь. Или может вам не нужна очень. Вы бежите. Я живу в Брянске. Поедете в Калыбу. Для меня не принципиально, где жить. Важно с кем жить. Вы смотрите, смущает вас Женевые командировки за границу спитер нечастые. Но если это работа, я понимаю, что эта работа, я относительно спокойнее. Сейчас ночь приходит. В ну, ну часто. В выходные у вас есть, вот, как там, проводите? Да, конечно. не только выходные. Катя, настаивайте, чтобы он не, не в час ночи, ладно? Да. А то будет как вас, может А ребеночек? Да срока нет такого, какого-то. Так получится, то есть. Ну и слава богу. я считаю. Вы сейчас покажете сюрприз какой-нибудь ну, и убьете, но повалу прямо завтра. Да. Покажите. Да нет, возраст не смущает, нормально. Правда, да. а я вам как? Привыкательная, да. бизнес ледия сказала сказал. Да ладно, она просто трое но в бизнес-ледие. Теплата от нее была. Теплата, да. Привы? Привы? Живут Привы? рядом. А, что согласна что приехать к вашему другу, не кабинется. Ничего себе не изображает. Вот а такая вот я взяла. детям готова. Мне кажется, прямо готовая жена. Мне так приятно. Мне так приятно. Говорят, вот, почувствую себя, да? Лариса, да ты хорошо. Ты говоришь, бери свои руки. Так не дай сама не в такие руки-то. Все сама даешь Бам, а Потому что сегодня время такое. сама Та вела-то Так, женщина не будет работать. Если женщина не возьмет в свои руки, так не про это, Лариса. Не про это. Он не будет... Она, а, а, наверное, Теперь даже как ребеночка делать. Нет, она должна путь путь, гнусь, глупости, остается, мягкая, приветствую. Ну, Женщина не ну, было, конечно, совершенно не Она человек, который умеет соблюдать договоренность, там соединение Меркурия, с Сатурном в это она действительно Если по значит поедет по-настоящему, ей нужно верить. Точно так же с мужем договорились, что сначала какие-то типа, начальные деньги, а потом заводить детей. Договорились, и она честно выполняла свое обещание. Может быть, нужно было быть. Похитреть. Я считаю, что вас не ждет счастья, если она научится нарушать границы, если она правда научится быть все-таки чем-то мягкой. Не всегда нужна вот это буквально. Да, договорились, когда вы Да, да, к мне. Хорошие, приглядитесь. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. я верю в то, что случайно не случайно. Надеюсь, одна встреча на этой передаче также станет для вас несущей. Здравствуйте, Юрьевич, с кем вы? Вот мои друзья, Денис и его подруга Ольга. Я думала, выпускал природную. Как похоже. Ну давайте на вас соответствуемся. Юлия, двадцать лет. Юлис-консульт из ростова Доно. Участвует в благотворительном фонде, воспитывает дочь, мечтает побывать в Бразилии и открыть агентство недвижимости. Никогда не выйдет замуж за бабника и жадина. Муж Юлии требовал, чтобы она продала дом и перестала общаться с родителями. Когда Юлия отказалась, он ушел. Надеется, что Евгений не будет ставить ей ультиматумы. Юлечка, а вы ведь когда собрались разводиться? Именно в тот момент не знали, что ждете ребеночка. Ну, да, именно так. Идем. Mm хм. -hmm. Um я решила. Э, а что? Вот Давай по порядку. По порядку. познакомились случайно. Познакомились случайно. Через сколько у вас сделал предложение времени? Э, Там то и дело, что предложение не поступало от него. Мы э, жили некоторое время, потом э, у ваших родителей? Нет, мы снимали квартиру. То есть мы познакомились, у нас ничего не было, мы э, встречались э, год, после этого мы стали жить вместе, стали снимать квартиру э, одну, вторую, а после этого появился Иванов. Но перед тем, как он появился, у нас отношения несколько зашли в тупик. и Почему он был против ваших родителей? Почему он вам целый тематом? Или он, или ваши родители? Почему он запрещал с ними общаться? Это уже было несколько позже, когда у нас появились некоторые материальные блага, которые стали вот некими камнями преткновения. Объясните, почему? Потому что ваши родители купили вам. Родители хотели, что чтобы э, у меня и у моего ребенка э, был свой угол, грубо говоря. А вот. Вот На тот момент посмотрите. это неправильно. Никакие Они просто вам задавали программу, чтобы был угол у вас и у вашего ребенка, а не у вас у троих, чтобы у ребенка были мама и папа, чтобы вам троим было хорошо. Зарезать такой не, же не, же не Он же не кто он такой. Жениться. Не жениться. Не жениться. Не Кто такой? А если он не хотел э, жениться... Э, все время были какие-то причины. Ну, я была в положении, то есть... Немного не живота Да, неудобно было несколько в его представлениях, да. А, вот. а потом? Перед этим не было денег, пока еще не было большого живота, да. было Нет. Надежно просто попался мужчина. Видимо, да. Надеюсь, что Евгений будет очень надежно в этом плане. И во всех других. Да. Хорошо, значит, жениться не хотел, а долю от э, собственности хотел. Правильно я это понимаю? Да. Ну, слушайте, вот когда говорили, что я же не могла бы сама делать предложение, если вы вместе живете, у вас ребенок, и вы хорошо друг друга знаете, то мне кажется, уместно задать вопрос, а мы расписать вообще собираемся или нет. А разговор находил не раз. Вот. Вот. так он не, не, никогда не знали, что он изменяет. Через год после наших отношений до того, как вы узнали, что беременна. Да, я, собственно, не женился. Да. Нет, никого разменяет. Не Зачем он был вам нужен? Да. Любовь такая, я была одержима этими отношениями. Да. Я не хотела иметь и не слышать ничего, что мне говорят окружающие люди. Я всего, даже год развалить. Да. Да. Я наступала Буквали, вода, да. такая выселиться люблю. Да, вы, вы, вы да. А сейчас как бы так ушел этой любви. Сейчас. Um, думаю, что все приходит с опытом, и такой опыт мне в дальнейшем не позволит. Что расстачило отношения? Мы должны были uh, продать наше жилье, это у а, нас да. Uh, да, uh, да. Uh, чтобы... Um, начать, да, бизнес, то есть у него была идея, своя бизнес-идея, он хотел ее реализовывать. И, и другой человек, кроме быть, продать до <связь> жены <связь> и ребенка, непонятно, получится с бизнес или нет. В чем ты дела? Я, <связь> я не говорила категорически. Нет, что я против этой идеи. А вот, но я хотела, чтобы у нас была единая семья. Я говорила, пойдем а, к моим родителям, давай вместе расскажем. Мы семья, у нас вот такие планы. У нас вот этот бизнес приводит бизнес. Какой предлагал? А, бизнес а, связан со строительством производства инструментов. У меня был уже один такой пассажир, который предлагал мне продать квартиру а, и уехать в другую город. Но я была готова на это, я была как готова, готова почти. Ну, Спасибо Богу, надо. что родители не дали согласия. Ну как бы, а если бы не получилось? И пополнила бы армию бомжей с детьми, и мы ну, правда бы были клиенты, и она в по программе, пусть говорят. Именно это меня останавливало, что... Да я не не это останавливало.